Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать плед с ковшинками. Вяжется он вот из таких шестиугольных мотивов. Схема несложная, можно делать мотивы одного цвета, разных цветов, или чередовать цвета внутри мотива, как сделала я. Также свяжем вот такую кувшинку, которую в итоге нужно пришить к центру мотива. Делаем начальную петлю и набираем 6 воздушных петель. Замыкаем последнюю и первую петли в кольцо соединительной петлей. Приступаем к первому ряду. Три воздушных петли подъема. Два столбика с одним накидом в кольцо. Три воздушных. Три столбика с одним накидом в кольцо. Три воздушных. 3 столбика с одним накидом. Все элементы этого ряда вяжем в центр кольца Всего нам нужно связать 6 элементов по 3 столбика и 6 арочек по 3 воздушных. Итак я связала все элементы: 1, второй, 3, четверт, пятый, и шестой. Осталось довязать последнюю арочку из трех воздушных. Соединяем ее с третьей воздушной петлей подъема соединительной петлей. Теперь нам нужно сместить начало следующего ряда. Для этого набираем одну воздушную петлю над первым элементом и вяжем соединительную петельку под ближайшую арочку. Приступаем ко второму ряду. Набираем 3 воздушных петли подъема из этой точки. И вяжем 2 столбика с одним накидом под арочку. На этом этапе мы формируем первый угол. 3 воздушных. И еще три столбика с одним накидом под эту же арочку. Первый уголок готов. Начало каждого следующего ряда будет таким же. Одна воздушная. И вяжем второй уголок. Три столбика с одним накидом под следующую арочку. Три воздушных. Три столбика с одним накидом под эту же арочку. Второй угол готов. Одна воздушная. И под следующую арочку вяжем третий уголок точно так же. Три столбика с одним накидом. Три воздушных. Три столбика с одним накидом. Так формируем каждый из шести уголков. Я связала все углы, вот это шестой. После него, чтобы завершить ряд, вяжем одну воздушную и соединяем ее с третьей воздушной петлей подъема в начале ряда. Здесь снова сместим начало следующего ряда. Одна воздушная, соединительная под ближайшую арочку. Третий ряд. Три петли подъема. Два столбика с накидом. Три воздушных, поскольку это угол. По три петли мы будем вязать только в углах. Три столбика с накидом под эту же арочку. Первый уголок четвертого ряда сформировали. Одна воздушная. И под воздушную предыдущего ряда вяжем три столбика с накидом. Воздушная. Формируем второй угол. Три столбика с накидом. Три воздушных. Три столбика с накидом. Одна воздушная, три столбика под воздушную предыдущего ряда. Одна воздушная. И вяжем третий угол точно так же, как второй. Вот в этих местах у нас будет дальше происходить набавление. В конце ряда я связала последний одиночный элемент из трех столбиков. Набираю одну воздушную и связываю ее с третьей петлей подъема соединительной петлей. Смещаем начало следующего ряда. Одна воздушная, соединительная под арочку, но не довязываем ее, так как будем менять нить. Ввожу в вязание нить другого цвета через 2 петли. Подтягиваем и придерживаем хвостики. Четвертый ряд. 3 воздушных петли подъема. Два столбика с накидом под арочку. Поскольку это угол, вяжем три воздушных. И еще три столбика с накидом. И начинаем делать прибавки. Одна воздушная. Три столбика с накидом под первую воздушную предыдущего ряда. Одна воздушная. Три столбика с накидом под вторую воздушную. Одна воздушная. Вяжем второй угол. Три столбика. Три воздушных. Три столбика. Между углами вяжем по два элемента по три столбика. Воздушная. Первый элемент. Воздушная, второй элемент. Воздушная. И дальше вяжется третий угол. Таким образом довязываем до конца ряда. Между уголками по два элемента. В конце ряда после двух крайних элементов набираем одну воздушную и связываем ее с третьей петлей подъема. Везде между уголками по два элемента из трех столбиков. Смещаем петельки воздушная. Соединительная подарочку. Пятый ряд. Три воздушных. Два столбика с накидом. Три воздушных. Три столбика с накидом под эту же арочку. Воздушная и вяжем 1, 2, три элемента в этом ряду, то есть снова делаем прибавки. Первый элемент из трех столбиков. Воздушная. Второй элемент. Воздушная, третий элемент, воздушная. Вяжем уголок. По следующей стороне шестиугольника также свяжем три элемента. В конце ряда после трех элементов одна воздушная. Соединяем с третьей воздушной петлей подъема. Смещаем петли воздушная, соединительная под арочку. Шестой ряд. Три воздушных петли подъема, два столбика, Три воздушных, три столбика сюда же. Теперь по боку шестигранника свяжем 4 элемента по три столбика. Воздушная, первый элемент. Воздушная, второй элемент. Воздушная, третий элемент. Воздушная, четвертый элемент. Воздушная. И уголок по классической схеме. В этом ряду у нас по 4 элемента между углами. В конце ряда, когда связаны последние 4 элемента, набираем одну воздушную. Соединяем ее с третьей воздушной петлей подъема. Смещаем петли. Воздушная и соединительная под арочку. Но ее мы не довязываем, будем снова менять нить. Седьмой ряд. Три воздушных. Два столбика три воздушных три столбика сюда же. Давайте покажу, что я делаю с хвостиками нитей. Я завязываю узелок и зеленый хвостик спрячу в зеленые петли, а белый в белые. Продолжим. В этом ряду у нас будет 5 элементов по 3 столбика между углами. Воздушная. Дальше покажу в на съемке. Между всеми этими элементами не забываем вязать по одной воздушной петле. После этого вяжется второй угол. В конце ряда после пятого элемента воздушная и соединительная в третью петлю подъема. Смещаемся. Воздушная, соединительная под арочку. И вяжем последний восьмой ряд три петли подъема, два столбика, три воздушных, три столбика. воздушная. И в этом крайнем ряду мы будем вязать по 6 элементов из 3 столбиков. Итак, я их уже провязала, чтобы не затягивать видео, показываю сразу результат. Дальше вяжется угол, и каждую из пяти оставшихся сторон шестигранника провязываем также. Конец этого ряда вяжем воздушную и заканчиваем соединительной петлей с третьей воздушной петлей подъема. Обрезаем ниточку, затягиваем и прячем хвостик в вязании. Итак, я уже немного отпарила и разровняла шестигранник, и вот что получилось. Осталось связать кувшинку. Для серединки кувшинки берем желтую ниточку и набираем цепочку из 7 воздушных петель. Замыкаем их в кольцо соединительной петлей. Набираем 3 петли подъема. И в серединку кольца начинаем вязать столбики с одним накидом. Таких столбиков нужно связать 17 штук. Я связала все 17 столбиков плюс 3 петли подъема. Соединяем крайний столбик с третьей воздушной петлей подъема. Но не провязываем до конца, а вводим в вязание белую нить. Одна воздушная. И в каждый столбик предыдущего ряда свяжем по 2 столбика без накида. Таким образом мы увеличим количество петель вдвое. Над 18 столбиками с накидом получится 36 столбиков без накида. Связываем последний столбик с первым соединительной петлей. А теперь свяжем небольшие лепестки. Пять воздушных, две пропускаем, в третью соединительная петля. Пять воздушных, две пропускаем, в третью соединительная. Такие лепестки вяжем до конца ряда. Кувшинка готова. Осталось пришить ее к центру мотива. Мотивы можно связать между собой или сшить цыганской иголкой петля в петлю. Я связала свой плед по такой схеме, но это уже на ваше усмотрение, в зависимости от того, какого размера должен быть плед. Мой детский. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и тогда мы обязательно увидимся снова. Пока-пока!